стопы параллельно, плечи опускаем, делаем вдох, Здравствуйте. выдох, еще раз вдох, настраиваемся на практику, выдох, еще раз так вдох, выдох, последний раз так же, оставляем руки вверху и из этого положения притягиваем вправо влево то есть разминаем наши плечевые суставы. Еще раз так Хорошо. Последний раз так Теперь мы опускаем руки вниз, правое левое плечо. Добавляем разворот таза. Амплитуда небольшая. И все. Большой круг Теперь мы опускаем голову вниз, полукруг, расслабляем шире. Последний раз дальше. Голова останется внизу, покачали. Теперь руки через стороны вверх. Вниз. Хорошо опустили руки на бед, размещили колени и повращали таз. Вот сейчас просто таз вращаем через подкручик. Амплитуда небольшая. Еще полный куклетов мы с вами не торопимся. Вращение в другой стороны. Так что вдох потепли вниз. Хорошо. И еще. Я всех вас очень-очень рада видеть. Очень рада, что вы нашли время идти присоединиться к нашей разминке, к нашей стоянке. Ну и еще. Постарайтесь получать удовольствие от движения. Они простые, но иногда а Не нужно мудрость своего чтобы получить удовольствие от движения. Последний раз также делаем вдох, выдох, большой вдох через стороны. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Так хорошо прокачиваем наши плечевые суставы. Наши бока подкрутить таз. Колени мягкие живот в себя. Еще немножко. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз злочик. Последний раз так руки перед собой. Вверх и вниз. И вверх. И вниз. Еще раз. Вверх. Вниз. Молодцы. У вас все хорошо получается. Прокачиваем свою энергию. Набираемся сил. Знаете, иногда нужно отдыхать от выходных. А иногда в выходные нужно полениться. Последний раз так тут перед собой. Раскрыли. Еще раз. Раскрыли. Чуть-чуть округляем вверх спины. Разминаем вверх спины. Область холки. Область воротниковой. Хорошенечко так. Оп, только не Белый резкие движения. Движения мягко Ладно? Еще. Раскрылись. Хорошо. Раскрылись. Провернули руки назад. Оп. Вернули. Оп. вернули Еще разочек. Если чувствуете, что не успеваете, пожалуйста, выполняйте движение медленнее. Хорошо? То есть медленно, медленно. Еще раз. Медленно, медленно. И чуть-чуть. Оп. Оп. Собираем лопатки. Последний раз же. И снова раскачаемся. Угу. Еще. Хорошо. Теперь взяли. Правое бедро завернули, левое. Правое, левое. Внимание к козобедренным суставам и косым мышцам. Да? Когда мы выполняем разворот, у нас включаются к мышцы. Разворачиваем ногу в колено, вовнутрь, а мы включаем работу. Козобедренный сустав. Оп. Оп. Оп. Только опять же, не устареть, ладно? Я уверена, что вы включили музыку, которая вам нравится. И... У вас сейчас такое бодрое. Еще разочек. Очень-очень простое движение. Хорошо. Последний раз лежит. Хорошо. Попробуем. Коленочка. Коленочка. И еще раз. И еще раз. Оп. Если не получается, колено поднимаем ниже. Если некомфортно, колено поднимаем ниже. Если комфортно, чуть-чуть выше. Но не выше кубка. Хорошо? Еще. Такое скрестное пишет. Еще. Оп. Оп. Оп. Молодцы. Еще раз дочек. Можно не обязательно локоть, можно под строительством. По диагонали. Еще. Последний раз так же. Хорошо, раскачали корпус. Угу. Еще разочек. Молодцы. Последний раз так же. вдох, тянемся. Выдох. Еще раз вдох. Выдох, шаг. Хорошо, из этого положения. Выдох. Колено. Проверяйте, как колено над пяткой, и колено комфортно. Колено впереди не должно напрягаться. Вот такой, ну, то есть не напряжено. Главное, не напряжено. С другой стороны. Такой же. Подтягивайте ногу. У еще. Разворот. Тянули, а, дотянули, тянули колено. Почувствуйте, что оно Посмотрите, вот у вас корпус. Нога, одна линия, корпус лекаски, вторая, нога вверх. Если ввести руку вверх, руки вверх да, то получится, что руки, корпус и нога одна линия, такая наклонная. С другой стороны также. выпад корпус, да, то есть мы не выгибаемся назад, это было неправильно. И вот. О -о -о. Держали. Колено сзади, дадим в угли. Возвращаемся. О -о. Снова выпад. А вот теперь таз больше раздвернули, колено вниз. Корпус чуть-чуть. Вернулись. Другая сторона выход. Таз развернули. Шли. Вернулись. И еще раз. Проверяйте, колено впереди остаются на открытке. Не за счет выноса этот раз, а за счет того, что сильно вылезли. Вверх. Оп. Другая сторона. Вниз. Оп. Оп. Держим, держим, держим. Еще разочек так же. Внизу остались? И теперь сразу взяли и перешли. Оп. И еще раз перешли. Оп. Добавляйте ваши руки. И еще. Оп. Молодцы. И еще. И еще. А теперь взяли еще за колено. От меня отвернулись. Другой И еще раз. Только не ускоряйтесь. Если чувствуете, что не получается, лучше мелькнем. Оп. И еще раз. И еще разочек. Оп. И еще чуть-чуть. И остались. И встряхнули наши ноги. Вот ну а теперь мы с вами тянемся. Да, поэтому Правая нога взяли ее выше. Таз подпутили. Отвели чуть-чуть. Но ну, если не получается, можно сошли. Руки на тариф. Круглость. Спрямая. Часочек. Круглость. Вверх. Делаем вдох. Тянемся руками в сторону. Хорошо. Вдох. выдох. Руки на л ⁇ Из этого положения сосредоточимся на руках. Испокаиваем. старайтесь чтобы выдох был в два раза не сейчас. сейчас мы будем задерживать выдох выдох задержали только почками Вы сделали вдох-выдох, если вы задержали на 10 секунд ваш выдох, и вам не захотелось покашлять, то значит будьте спокойны, никакие вирусы вам не страшны. Потому что, во-первых, у вас дыхательная система работает нормально, значит у вас иммунитет нормальный, и значит вы можете жить спокойно, дальше заниматься и радовать ваших близких. Вот. Но...